изучая магию и многие вопросы по программам обучения в вашей школе, ловлю себя на том, что в основном пребываю в состоянии наблюдателя за изменениями в себе, во взаимоотношениях с другими и природой. Могу сказать так, я жаден до неведомого, будто бы мне мне информация жизненно необходима. Вопросов возникает крайне мало. Как это понимать, жажда информации или это особенность личной натуры? И то, коллега, и другое. Но, конечно, в большей степени это проявляется как жажда информации. Разум понимает, что теперь, знаете, это вот как разница между наемным служителем, служащим и творцом своего собственного дела. Наемный служитель делает, что велено. То есть мы твоим, как показано, да, вот как мы только что с коллегой обсудили сейчас вот ее вопрос, делаем, что, что принято, что положено, что потребно в данный конкретный момент. А когда вдруг вожжи отпускают и говорят, ну все, все закончилось, теперь свободен. Ну как это? А выясняется, что я не умею быть свободным, у меня очень мало информации. И вот люди, смотрите, как они себя ведут, они впадают в панику и, как мы уже упомянули, стараются накинуть на себя это ермо еще, еще разочек, не снимайте, не снимайте, я еще не, не, не готов, не готов выпрягаться. А кто-то, снявший это ермо, понимает, что ну, обратно-то его, конечно, уже нет, но навыков, как жить без нерма, просто не очень сильно много, без инструкции немного. И поэтому, значит, нужно сейчас собрать всю информацию обо всех возможных инструкциях, обо всех возможных антиинструкциях, обо всем чем угодно, чтобы количество наконец превратилось в качество. И это обязательно будет, коллега. Поэтому ваше здоровое сознание сейчас ведет себя максимально правильно. Не надо делать никаких резких поступков, никаких резких движений. Вы занимаетесь изучением себя, реальности, реальность трансформируется у вас прямо на глазах. Люди ведут себя сообразно собственной природе, вы это все изучаете, наблюдайте, формируйте алгоритмы причинно-следственных связей, пакеты информационного воздействия на реальность. Изучайте их и в какой-то момент вы поймете, что нужно вам, чего вам нужно ни при каких обстоятельствах, а следом за этим придет четкая алгоритми, алгоритмика, что, в какой последовательности вам следует делать. И оно придет не то, чтобы как бы само собой, но будто бы остров, всплывший на поверхность. Вот он вдруг появился, возможно, вы еще не понимаете, что это новая Земля и что она ваша, поскольку вы первые ее увидели вы еще ничего не знаете, что с ней делать, но вы уже видите, что есть пространство, есть пространство для деяния и вы это пространство обязательно возьмете. А дальше уже по воле вашей.